больше нравится боксировать в Соединенных Штатах, потому что там э, есть какой-то, вот я не знаю, даже стабильность, контроль, организация, то есть ну вот все ну, меня, Телевидение опять-таки, отношения публики. Э, там э, публика болеет независимо от того, кто ты, там, американец, там, россиянин, украинец. Если ты показываешь хороший и красивый бокс, то народ начинает за тебя болеть в зале и реально поддерживает тебя, и это слышно в ринге. Вот это, этим привлекает Америка. Ну, соответственно, те, там э, телевизионные каналы большие, э, которые э, платят деньги. Э, Транслируют поединки, люди смотрят по всей Америке эти бои. Ну, то есть там вот, э, профессиональный бокс развит э, вот, э, в своей высшей как бы, вот, э, области. На высшем уровне там стоит это все. Если бой назначен на определенную дату, значит он состоится обязательно. Э, если тебе оговорили гонорар, значит он будет выплатен в полной мере. Ну вот как-то вот, вот этим вот привлекает, а вот здесь я проводил поединки, вот опять-таки была работа и с Германом Титовым, россиянином, и с Кириллом они совместно там как-то сотрудничали, я вот сам не мог понять, как у них это сотрудничество проявляется, то вот как они бои устраивают, то вот... Были проблемы со здоровьем у Пчельникова, у Кирилла. У меня был простой в поединках. Ну вот такая была ситуация. Ну вот слава богу, что судьба меня свела с Эгисом, Климасом, который вывел меня на американский ринг. И вот последние бои я боксирую там и чему очень рад.